Хороший очень вопрос, Михаил задает. Максим говорит, что для успеха надо стараться думать иначе, но верить в цикличность экономики и неизбежность экономического роста. Смысл в том, что мыслите шаблонами, что будет экономика циклична. Ну, то есть в данном случае человек хочет сказать, что мы будем жить в эпоху постоянно падающих процентных ставок, отрицательных ставок, и можно напечатать сколь угодно много денег, и ничего страшного из этого не будет. Ребят, мы помним историю, посмотрите и почитайте экономическую историю Веймарской Республики, Германия после Первой мировой войны, как раз -таки, когда печатали очень много денег, чтобы репарации выплатить, какой инфляции это привело, что привело на самом деле Гитлера и привело к власти, да, потому что здесь, здесь получается было э, очень сильное налоговое время, компания печатала очень много Mark, они очень быстро обесценились и был запрос на смену власти, да, и мы получили там Гитлера и Вторую мировую войну. Здесь, соответственно, скажите, пожалуйста, а кто говорит о об экономическом кризисе в том в ключе, в котором говорю я? Кто смотрит на него в парадигме 20-30 лет вперед? И кто, в принципе, сейчас может сделать предположение, что инфляция в Америке может быть 10-15 процентов? Покажите мне хоть одно исследование. Поэтому я вам показываю альтернативную точку зрения. Вопрос, принимать ее или не принимать, это ваше решение. Получите вы альтернативное мнение или нет, это ваше решение. Но еще раз, я готовлю для вас весь проект Max Capital нацелен на то, чтобы людям, у которых есть капитал 100-200 тысяч рублей, были доступны знаниям тех людей, которые владеют миллиардами долларов. По максимуму снизить их затраты на получение этих знаний, на использование этих скиллов и навыков. И, может быть в каких-то вещах просто следуя за мной. В каких-то вещах общаясь с людьми, которые общаются в плане управления благосостоянием с такими людьми. И это наше отдавание. Делаете вы это или не делаете? Решать только вам.